человек работающий на меня должен уметь убивать без раздумий напомни мне зачем мы хотим все сжечь чтобы нас боялись он доверяет вам о доверии сейчас очень ценный актив гейб не просто работает на тебя он твой друг в нашей работе без уважения долго не проживешь я в нем дело посесть страх разрешите отвлечь вас уже отвлек в это мой был замысел у босса я сделал для нас. Мы все устроим. Он нас увидел. Его надо брать. Что ж, Рубикон перейдет. Босс, кажется, остался свидетель. Пристрели уже эту тварь. Что вам нужно? Садись или сдохнешь? Я официально ухожу дел. Я тебя закопаю. И какой у нас план? Ты простой бандит, а я простой кухон. Но я злой бандит. Очень злой. Я заберу эту девчонку и отведу к мистеру Саломана. Ух ты. Пусть сдохнут оба. Делай свою работу. Я понял вас. Майкл Рукер, Брюс Уиллис, Ольга Куриленко, Джон Малкович У бандита нет врагов, лишь он сам и никого кроме него самого Посмотри на меня Белый слон Скоро в кино